друзья всем привет в этом видео хочу рассказать как установить windows как переустановить его если вы купили новый ноутбук и на нем нет винды и вы хотите установить даже пускай лицензию или пиратку ссылки на windows 7 10 и активацию плюс установка винды на флешку чтобы через нее узнать все будет в описании переходи по ссылке и скачивай и обязательно напиши отпишись в комментарии помогло ли тебе это видео или нет погнали вставляем флешку в usb порт на каком-то либо компе ее надо будет первоначально отформатировать в общем, заходим, правой клавишей мышки нажимаем и форматировать. Обязательно нужно э, файловую систему ставить ntfs. Я не знаю, что это такое, но когда у вас она будет, она будет по умолчанию FAT32. Ее сначала переделаем в ntfs и форматируем. Так как у меня уже все форматировано, здесь я накинул. Вот эту штуку, которая Windows называется. Потом заходим в такую программу, которая тоже будет в описании. Она дает такую... Ну, чтобы это, сделать образ этого установочного типа программы Windows. Заходим в нее. Вот у меня есть папка Windows. И называется она... Win Setup from USB от 1 до 8. Заходим на нее, открываем через эту и вот здесь у вас будет флешки, которые ты ее вставил и которые подключены. Выбираем, вот у меня 16 гиговая, дальше включаем вот эту галочку, потом выбираем путь, где у вас скачана моя винда, нажимаем на нее, открыть и нажимаем Go. Все, она там будет делать минут не больше десяти, так как я уже это сделал, мне это делать не нужно. Нажимаем Go, она там, эта зеленая линия вся полностью, нажимаем OK, Down и так далее. Далее, что мы делаем? Мы вытаскиваем флешку, вставляем флешку в следующий комп или даже в том, в которого мы ковырялись. Вставляем флешку в один из портов. Заметьте, есть порт, который помимо Windows работает, а который в... Ну, как бы они вспомогательные. То есть одна, один порт будет, как бы, так сказать, по умолчанию, что ли. Если из четырех там портов не работает, значит, выбирайте один из должен работать по-любому. Включаем этот старый какой-то очередной переустановочный комп нажимаем сразу f2 f2 жмем и мы переходим в bios нам нужно зайти в папку boot открываем boot ищем допустим там from usb что-то такое связано здесь в этой написано external device это то есть девайс это вот эта самая флешка Ужимаем ее там F4 или F10, у кого как, сохраняем. После чего она переустанавливается, перезагружается комп. Все. Вот NTFC. И видите, здесь есть теперь, еще появилось э, то, что можно устанавливать с, э, как бы с диска. Все. Все. Все вот все нажимаем windows 10 Setup, окей И все но ну, сейчас сейчас она должна я так думаю то что установиться начинать там что то свои мутки крутки делать это займет примерно часа можем два около двух часов полностью чтобы установить вот. считывает уже он моргает флешка ждем да, вылазит всякая вот эта шляпа. Нажимаем постоянно далее. И Windows установить. Просто нажимаем установить. Все. Сейчас начнет сама все делать, устанавливать и так далее. Вот. Я там принимаю лицензию, ля-ля-то поля. Далее. Полная установка или обновление. Вот. Полная установка в раздел там, где у нас диск С. Если форматировать диск C, нажимаем раздел D, вот где, то есть раздел C 50 гигабайт, форматируем диск C вообще полностью, да, то что там будет все сотрется в болту, вот. все форматировалось, нажимаем далее, куда устанавливается, и все, и пошло копирование файлов и подготовка установки. Это займет какое-то время, я пока что все это видео оставлю на паузу, а у вас уже будет все, почти быстро пройдет, это буквально для вас по 5 секунд. Так, э -э -э, вроде бы все установилось, настройка нужна, тут некоторые шаги пропустить, дальше вот, пишет, подождите, пишем имя пользователя, там не знаю, Денис. Все. далее без пароля без всего если нужен пароль то установите пароль соответственно начинаем все вроде как включился что ли. вот и все в принципе то ребят ну, видеодрайвера видео драйвера поиск видео драйвера ну чтобы потом это все обновить туда сюда шуры буры подключаемся к вай фаю обновляем драйвера, если какие они есть. Сейчас даже посмотрим, какие вообще дрова установ... установлены или нет. Диспетчер устройств еще... Во, и чего. Конфигурация оборудования. И проверяем наличие установлен. Ну, как всегда, в принципе, видеодрайвер отключен и системные устройства всякие разные там. Это все обновляет через интернет. И все, в принципе-то, больше вам по идее ты и ничего и не надо вот что я вам хочу сказать вот так вот вы и переустановили винду так что если это видео вам было полезно ставь обязательно лайк подписывайся на канал скачивай программы и винду в описании напиши обязательно комментарий помогло ли тебе это видео или нет в общем на этот сайт! Быстро. Все, кто смотрел, всем пока. Теперь, блядь, надо эту хихуй не смонтировать. Все баное дело.